Мы переходим к номинации автор музыки. Я приглашаю Марию Смолову, город Москва, с помощником. Она сама представит, я так думаю, готовится Сергей Целиков. Мне просто будет низко. Здравствуйте. Я прошу прощения за эту задержку, но правильно стоящий микрофон ⁇ это очень важно. Да, я хочу представить моего помощника, моего басиста. Моего супруга Павел Четверин, который сегодня будет осуществлять мою мечту, исполнять эту песню под бас-гитару. Стихи Юрия Левитанского <музыка> Утром лишь глаза открываю Первым делом море открываю Вот я выхожу на берег моря Набегают волны берег моря Море я по капле собираю Я сначала камни собираю След карандаша на них и туши Это чьи-то умершие души все это сработано искусно, это настоящее искусство, не для денег и не ради моды. Это на века, а не на годы, морем разрисованные камни, времени спрессовано. Море глаз не отрываю, Целый день я море открываю. Мелкими шагами оно ходит, Ходит себе места не находит. Взгляд его язвителен и едок, То ему не так, и то не так. Нервными шагами оно ходит, Ходит, будто слова не находит. В поисках единственного слова Рвет бумагу, начинает снова Не фальшивит, не пятнает ложью Ту, как говорится, искру божью Из себя выходит, уже ходит Ничего считает, не выходит А уже полнеба охватило Если бы у меня так выходило Ночью лишь глаза я закрываю море открываю, я лежу закрытыми глазами. Море у меня перед глазами, от моей стены до волны Гур работы мерный, лязг железа. Море, что за море там завод, море титанических забот. Слышу я его ночное бденье, лязг металл Плавить, переделать, снова переправить И отправить в новые года Бьют кувалды, плавится руда Я лежу с закрытыми глазами Трубы у меня перед глазами Сколько моря я не открываю Каждый раз другое открываю Вот я слышу отзвук канонады Натемнулись нервы, как канаты, Черный вал, и встречная волна моря. Это вечная война дикая, жестокая, тотальная. Да то пристрелка ближняя, то дальняя к убою изготовить расчеты. Камни возвращаются из плена Спят они и снится им война Черный вал и встречная волна В бесконечность море отплываю В море бесконечность открываю как они огромные и малы, Эти бесконечные миры. Вот луна, край моря, осветила, Осторожно движутся, светила. Там, должно быть, любят, изменяют, измеряют время, извиняют, Постигают тайны вещества, странные иные существа. Свои ньютоны и платоны, длинные поэмы, монотоны, Древние светила потухают, Новые родившиеся полыхают, как они огромны и малы, Эти бесконечные миры. Глаза В нет, а есть множество морей.